Год синего водяного тигра благоприятствует любовным взаимоотношениям. Ведь стихия воды – это чувства и эмоции, душевные привязанности. Тигр – страстное и любвеобильное животное. В 2022 году принесет бурные романы и яркие романтические события в жизнь многих людей. С тигром также связан культ плодовитости, а в воде зарождается жизнь. Поэтому год станет счастливым для пар, давно мечтающих о ребенке. Весь январь 2022 года Венера, отвечающая за любовь и взаимоотношения, находится в фазе ретроградности. Бывает каждые полтора года. В этот раз в знаке козерог. С одной стороны, в течение месяца в любовной сфере может быть некоторый застой. Чувствуется усталость от отношений. Но с другой стороны, в январе есть шанс вернуть любовь, даже если расставание произошло давно. Люди склонны сходиться на почве общих интересов и взаимной пользы. В этот период меньше эмоций и больше разумных решений, что помогает договориться и построить реальные совместные планы на будущее. Марс отвечает за физическое влечение в любовных отношениях. Венера отвечает за чувства, а вместе две планеты создают энергетические потоки, которые воздействуют на людей. С 30 октября 2022 года до 2 января 2023 года Марс находится в ретроградном движении, что бывает очень редко, каждые два года по два месяца. В это время мужчины очень восприимчивы к влияниям планеты, стремятся домой, к своим женам, бывшим любимым. В конце 2022 года будет много счастливых возвращений, так как люди захотят сближения, одиночество невыносимо в такие периоды. Март 2022 года особенно удачен для любовных взаимоотношений. Марс и Венера соединяются в первом градусе водолеем, что принесет неожиданный приятный поворот в личную жизнь. Это период обновлений, романтики, пробуждения взаимного интереса. Как я уже сказала, с 30 октября 2022 до 2 января 2023 Марс в фазе ретроградности. Это период возвращения мужчин, с одной стороны. Но также это время достаточно непростое для представителей сильного пола. В это время мужчины более уязвимы, им необходима поддержка, умные женщины смогут правильно воспользоваться возможностями периода ретро-марса в близнецах. Далее основные рекомендации по знакам зодиака. Но помните, что общий гороскоп рассчитан на типичных представителей знаков зодиака и не может заменить индивидуальную консультацию. Уважаемые дорогие зрители, по всем вопросам контакты на главной странице и под видео. Стоимость моей работы приемлема для всех. Далее вы можете посмотреть под видео тайм-коды и найти свой знак зодиака. Итак, Овен. С января по июнь присутствует огромное количество энергии, которой необходим выход. Наказ страстей способствует ярким романтическим встречам, ревностям, расставаниям. И снова воссоединением после разрядки вновь возникает страсть любовь и ссоры будут идти рядом в первой половине года с июля по декабрь более спокойный период в личной жизни но точно скучать не придется скорее это время переоценки значимости взаимоотношений определение своей роли в парных отношениях Возникает острая потребность вернуть былые связи, возобновить партнерство, вывести на новый уровень существующие отношения. Телец. С января по июнь. В начале года приходится много терпеть, но внутренняя сила ваша огромна, поэтому вы сможете сохранить самообладание и решить даже самые сложные проблемы в личных взаимоотношениях. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы создать общее дело, семейный бизнес. С июля по декабрь удается сочетать и совмещать красивое с полезным, что дает вам счастье и радость. А материальные ценности и богатства приходят к вам благодаря романтическому партнеру или супругу. Если вы в поиске любви, удача вам улыбнется. Главное, не позволяйте себе унылое настроение. Будьте на виду среди других людей. Близнецы с января по июнь. С середины весны станет намного легче выстраивать партнерство, решать вопросы в существующих связях с окружающими людьми, начинать новые романтические отношения и также устанавливать дружеские контакты. После предыдущего двухлетнего цикла который принес много жизненных уроков вы почувствуете себя комфортно июль декабрь знаменован качественным преобразованием в личной жизни если вы часто бываете в других странах то может произойти судьбоносная встреча с иностранцем которая приведет к изменению существующей ситуации в любовной сфере однако будьте осторожны путешествие за границу может разрушить существующие взаимоотношения для представителей знака Рак, январь-июнь, интересный период жизни, знаменован кармическими ситуациями и осознаниями, духовным ростом, но также и завершением тем, которые длились годами, опустошая вас. С 15 апреля в ваш знак входит кармическая негативная точка, черная луна, и будет двигаться по Раку до 9 января 2023 года. С одной стороны, год непростой, так как является... Временем освобождения, кармические узлы есть шанс развязать по всем личным сферам, семейным вопросам, брачным и другим взаимоотношениям. Период с июля по декабрь более позитивный, чем предыдущие месяцы. Возможно встреча с человеком из прошлого, который перевернет вашу жизнь с ног на голову или наоборот. Не стоит бояться начинать новые отношения, даже если был негативный опыт в прошлом. Лев с января по июнь, буквально с первых дней Нового года почувствовать себя счастливым человеком. Возможны многочисленные романтические знакомства, любовные приключения, искушения и соблазны. Многие ограничивающие обстоятельства прошлого года больше не мешают вам наслаждаться романтикой и строить планы на будущее. В период с июля по декабрь стабильные любовные отношения и стабильный брак для многих львов — это реальность. Между тем вместе со стабильностью присутствует серьезность, которая может привести к монотонности во второй половине года — Берегите свою любовь, с годами она может стать лучше и сильнее. Дева. Январь-июнь. Возможно встреча с потенциальным романтическим партнером, с которым есть определенная разница в возрасте. Ближние окружения, родственники могут отрицательно отнестись к вашему выбору. Однако, ваша задача не терять шанс, если вы одиноки, а также не разрушать существующие любовные отношения или брак. Июль-декабрь. Со временем в любви все меньше переживаний и все больше удовольствия. Вы почувствуете, что партнер берет за вас ответственность. Помогает выйти из сложных эмоциональных состояний, которые могут быть связаны с прошлыми отношениями. Если связь велотекущая и отношения затянулись во времени, то 2022 год может принести официальный брак. Весы с января по июнь. Начало года достаточно сложное. Партнеры из прошлого напоминают о себе, что вызывает в душе бурю эмоций. Далее весна принесет значительные приятные сюрпризы в любви, но часто обстоятельства не способствуют продолжительности и стабильности. Поэтому не стоит фиксироваться на планировании. Просто позвольте сюрпризом происходить самим по себе. Возможно, любовные связи благодаря друзьям. Или же тот человек, которого вы считали другом, становится для вас романтическим партнером. С июля по декабрь сложности в личных отношениях возникают чаще, чем обычно, но они больше обусловлены внешними обстоятельствами, законами, традициями, существующими порядками и мнением окружающих. Скорпион в период с января по июнь. Это Время мечтаний, романтики и зарождающейся любви. Эта любовь может быть слишком далекой, чтобы стать реальной. И долгое время может быть платонической. Ближе к лету обстоятельства подстегивают вас к решительным действиям, помогают воплотить мечты в реальность. С июля по декабрь. В этот период происходят судьбоносные события, партнеры из прошлого оказывают сильное влияние на вашу жизнь. Случайно можно встретить давнюю любовь, но тогда она может перерасти в тайные страстные взаимоотношения. Кризисный период для вас – ноябрь и декабрь 2022 года. Отношения могут закончиться в один миг, в то же время, как и возродиться в новом качестве. Стрелец с января по июнь. Можно реализовать любовные планы, использовать шансы, которые будут предоставлены вам в мае-июне 2022 года. Вообще в течение 2022 обстоятельства складываются для вас благоприятно. Но чтобы воплотить свои планы по личным отношениям в жизнь, необходимо выполнить некоторые условия. Скорее всего от вас зависит качество и продолжительность взаимоотношений. С июля по декабрь вы чувствуете приближение чего-то хорошего в любовной сфере. Это может быть официальный брак или рождение ребенка, а может быть переезд в другую страну к любимому человеку. Даже если возникнут препятствия в ноябре-декабре 2022, не отказывайтесь от своих намерений. Козерог, январь-июнь. В начале года придется решать проблему в сфере партнерства. Возникнет потребность в реализации практически нереальных любовных планов. Обстоятельства при этом как бы подталкивают вас к этому. С февраля ситуация значительно улучшается. Приходит осознание и некоторая стабилизация в личной сфере. В середине года деловые отношения могут преобразоваться в любовные и наоборот. Но это влечет за собой дополнительные трудности, проявления в социальной сфере. С июля по декабрь старайтесь трезво смотреть на партнера и, и, не, иде, и не идеализировать любовь. Чем больше очаровываетесь, тем больше разочаровываетесь. Осень 2022 станет одним из лучших периодов для решения самых сложных вопросов в любовной сфере. Водолей с января по июнь. Ищет свободу, любовь без обязательств, что приводит к одиночеству. И вы это особенно почувствуете в начале года. Также существует риск вступить в брак очень быстро, но для того, чтобы этот брак продолжался, необходим партнер, который более стабилен или обладает житейской мудростью. В целом год можно назвать скучным немного в плане любовных взаимоотношений. Однако, если вы водолей, которому за 40, то Вселенная предоставит вам все шансы и возможности наконец-то обрести счастье в личной жизни. С июля по декабрь благоприятный период для вас, особенно ноябрь и декабрь 2022 года. Все совершенные ошибки сможете исправить, наладить взаимоотношения с любимым человеком, вернуть дорогие вам отношения. Рыбы с января по июнь вы счастливы вообще в 2022 году, и это касается не только сферы любовных отношений. Даже если заканчивается романтический период, они не становятся мрачными. Наоборот, отношения становятся серьезными, дружба после окончания связи остается Возможны встречи и предложения от человека, который уже имеет прошлый негативный опыт в личных взаимоотношениях. Но ваша психическая сила настолько масштабна в 2022 году, что вы можете повлиять не только на отдельного человека, но и на массы людей. Тем самым вы помогаете другим освободиться от тяжелых эмоций и для себя открываете новые положительные перспективы в любовной сфере. С июля по декабрь вы осознаете, что этот год один из лучших для семейной жизни и романтических отношений. Некоторые препятствия и задержки в ноябре-декабре 2022 не испортят общий положительный фон. Друзья, спасибо, что остаетесь со мной. Благодарю вас за внимание.